Не знаете, как выбрать матрас и не ошибиться с жесткостью? А что, если вы сами сможете регулировать жесткость спального места? Представляем вам матрас Артвин. Один матрас обеспечит 4 уровня жесткости благодаря съемным блокам наполнителей. Теперь вы точно не ошибетесь с жесткостью матраса. Артвин – отличное решение для пары. Зонирование сторон позволяет настроить индивидуальную жесткость и обеспечивает комфортный сон. Каждый блок наполнителя находится в специальном чехле. Если матрас испортится или ваш вес изменится, достаточно заменить всего один наполнитель, а не покупать новый матрас. Это возможно благодаря запатентованной технологии крепления. Срок службы обычного матраса — 5 лет. Наш матрас будет с вами всю жизнь. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса